Доброго времени так с вами как всегда Арталаский и сегодня я расскажу про одну из моих любимых программ Substance Painter. Этот софт позволяет текстурировать модели br материалами, детализировать их от руки, рисовать нормальными, проецировать текстуры и даже использовать физические кисти. Кроме того, в Painter можно запекать нормальные с высокополигональных моделей и здесь же их рендерить, получая очень достойные результаты. В общем, программа что надо, и уже успела стать стандартом индустрии наряду с Quixel. Поэтому я не вижу никаких причин не упоминать ее на своем канале. Ну а прежде всего нам понадобится модель, я возьму вот эту вот голову, которую лепил для курса, но которая в него не вошла. У меня уже есть лоу поле модель с разверткой, сделанные на скорую руку. На самом деле, к топологии лица стоит относиться более трепетно, ну и к развертке собственно тоже. Но я сделал все это достаточно быстро через ремешер, чтобы просто была лоу чисто для видео. И важный момент при экспорте мы должны экспортировать сразу всю модель то есть с глазами они у нас должны быть отдельными саптулами и здесь точнее вот здесь просто у меня это вот здесь а чтобы здесь оказалось вот здесь надо нажать здесь потом здесь и перетащить вот здесь теперь это здесь Здесь нас интересует плагин fbx Export Import, и нам надо нажать здесь. Ну а после этого просто нажать экспорт и экспортировать нашу модель. та -дам! Теперь ZBrush можно закрывать и переходить в Substance Painter. Открываем этот софт. И у нас открывается вот такое вот приветственное окошко, которое мы как всегда закрываем. Теперь нам нужно создать как бы новый документ и импортировать сюда нашу модель ZBrush. А я нажимаю Ctrl N, но можно там сделать через файл, New, ну в принципе все как всегда. А здесь мы можем выбрать шаблон, какой набор текстур. И карт у нас будет, то есть для какого движка, для каких целей. А можем сразу включить Unity 5 или Unreal Engine. И тогда мы будем работать именно с теми картами, которые поддерживаются стандартными шейдерами этих движков. Либо можем делать раскраску скинов для Dota 2, например. Но я обычно оставляю простой стандартный Metallic Roughness. И нажимаю File. Импортирую лоупольку. И здесь нам предлагают выбрать разрешение текстур будущих, а сейчас это 1024 на 1024 пикселя. Я обычно ставлю 4К, либо 2К, но 4К на слабых и даже не очень слабых компьютерах будет достаточно тормозить, а запекание всяких процедурных карт будет занимать достаточно немало времени. Поэтому либо начинайте в 1024, либо просто в 2К. А в принципе даже для большинства а, каких-то hand-painted текстур, например, мультяжных, 2К более чем достаточно, а для Dota, например, некоторые текстуры и в 1К требуются. Но слава богу я не дотер. нажимаем ок, OK. и сначала я расскажу про моих друзей, Школы компьютерной графики XYZ, они запускают новый курс по полному циклу разработки 3D модели, на котором вы сможете полностью изучить весь пайплайн AAA класса, курс отлично подходит для начинающих и может стать стартовой точкой для входа в геймдев, преподаватели, практикующие дизайнеры с огромным опытом, которые работали над такими проектами как Love Death and Robots, Call of Duty Infinity Warfare, Subnautica World of Tanks, War Thunder, Quake Champions и Близкий К3. После каждого занятия студенту выдается домашка. Каждый студент получает индивидуальный фидбэк от преподавателя, как в студиях. В финале обучения ты создашь свой проект по тестовому заданию реального заказчика студий партнеров после успешной презентации работы тебя пригласят на собеседование а студенты xyz устраиваются даже в Ubisoft, но ну и помимо него еще во множество других интересных компаний которые вы сейчас видите на экране записывайтесь на курс при покупке до 25 сентября действует скидка 20 процентов а по промокоду арталаски24 еще плюс 10 процентов и здесь наш чудик выглядит немного более упоротым. Потому что здесь перспектива посильнее будет. Но так даже веселее. Давайте немного поговорим о навигации. Зажатый Alt и левая кнопка мыши позволяет нам вращать камеру вокруг модели. Если вы хотите вращать модель вокруг камеры, то слишком много вы хотите. Максимум, что мы можем, это зажать Shift и правая кнопка мыши двигать панораму вокруг модели. И тем самым меняя как бы ракурс ее освещения. Это достаточно полезно, когда вы рисуете, например, от руки и попали на вот такой затененный участок. Вам надо здесь порисовать, но вы ничего не видите, потому что тут темно. Взяли, подвинули и вы все видите. Также очень хорошо тестировать влияние материалов, которые вы создали и наложили, насколько корректно они отражаются да и просто это прикольно но вернемся вот сюда а далее зажатый Ctrl и правая кнопка мыши подвинутая вправо либо влево будет увеличивать либо уменьшать размер кисти но если зажать Ctrl правую кнопку мыши и двигать саму мышку вверх либо вниз мы будем менять жесткость самой кисти ну, вместо мышки можно, конечно же, использовать стилус, и на самом деле даже нужно. А, собственно, если просто нажать правую кнопку мыши, хоть где, у нас появится быстрая менюшка для настройки кисти. Ну, в принципе, достаточно удобно. А просто зажатая левая кнопка мыши будет рисовать по модели. Ну, думаю, это неудивительно. А вот если зажать Shift, видите, здесь появляется пунктирная линия от последнего места на котором мы нажали эта линия будет проводиться а тем самым тем самым так, не в ту сторону вот так мы можем рисовать прямые линии и как видите они проецируются что позволяет нам иногда делать очень интересные эффекты либо вот так косячить А рисовать мы можем разными режимами, а то, что нарисовали, мы, естественно, можем стереть, если нажмем цифру 2 на клавиатуре. У нас появляется ластик, и мы можем спокойненько все стирать. Ну, кисть, как вы уже, наверное, догадались, на клавишу 1. 1, 2, 1, 2. Если вы по привычке случайно нажмете B, то есть кисть, то вы переключите на вид материала. И будете их как бы вот так вот пролистывать. Здесь, кстати, хорошо виден стык от UV-карты. Стык виден хорошо, и это нехорошо. Ну, в принципе, мы с помощью текстуры это сможем запрятать. Но в целом, лучше делать это более аккуратным. Чтобы вернуть наш обычный вид материалов, нажимаем клавишу M. Прямо улыбашка. Стоит такой, я есть груд Ну ладно, если мы нажмем цифру 3, то включается режим проекции. И это до достаточно полезный, интересный режим. Я на нем еще чуть позже остановлюсь. Хотя нет, давайте сразу. А, собственно, если мы вот тут вот пролистаем вниз, то увидим здесь Base Color. Нажимаем сюда и можем выбрать здесь какую-нибудь текстуру. Ну, на самом деле сейчас это процедурные карты, но не суть. Мы можем загрузить любую э, текстуру, например, какую-нибудь декаль, например, порядковый номер, какие-то надписи, какие-то потертости, выбоины в общем, э, какие-то мелкие детали, которые можно прям э, слямзить с фотографии, либо... Тот же текст, который можно напечатать в фотошопе. Здесь, кстати, тоже можно напечатать текст, но мне как-то здесь не нравится. И, собственно, если мы будем сейчас вот так рисовать, мы будем эту текстуру прям такие вот проецировать. Ну, думаю, с этим все достаточно просто. А, но... К слову, саму эту текстуру можно вращать, зажав Shift-S. Если у вас ничего не получается, то переключитесь на английскую раскладку. Программа к ней чувствительна. А потом, кстати, Shift можно отпустить, ну и S, собственно, тоже. Потому что зажатым Shift и зажатым S мы будем привязывать а, строго к, к углу 90 градусов. Вот так. Но на самом деле можно ее просто вращать, удерживая S, но без всяких привязок. А удерживая S и правую кнопку мыши, мы можем ее масштабировать, что иногда очень полезно. А удерживая колесико мыши, можем ее передвигать в стороны, что также бывает очень полезно. Вообще я рекомендую использовать эту функцию чисто для мелкой детализации, как я уже говорил, надписи, декали и так далее. А для полного текстурирования, как например спотлайта, зибрыши, не надо так. Нажимаем горячую клавишу 4 на клавиатуре и появляется моя кривая сетка. Не вздумайте повторять это дома. Но сам режим, тем не менее, очень-очень удобный. Мы можем делать заливку по треугольникам. Причем можем прям выделять их вот так вот области. Можем просто щелкать на треугольнике. Это, кстати, очень актуально для совсем лоу-поле моделей. А далее можем закрашивать конкретно полигоны. А, в принципе, то же самое, что и треугольники, только закрашивать не треугольники, а квадраты. Либо можем закрасить сразу всю модель, именно э, конкретный, отдельный mesh. Например, отдельно можем закрасить глаза, которые сейчас не видно, потому что слишком большая, точнее, слишком плотная сетка. Вот закрасим, например, сейчас вот так вот. Возьмем другой цвет и закрасим глаза. Но... Знаете, почему у нас не получится? Потому что глаза у нас сейчас отдельным мешем. Именно поэтому мы экспортировали в таким образом, который я показывал, чтобы они здесь были отдельно, для удобства редактирования. Ну так вот, подобным образом очень удобно заливать какой-нибудь транспорт, который имеет много мелких отдельных деталей. И по тому же принципу вы можете закрашивать конкретные участки UV-развертки. Но как у меня сейчас вся эта модель один большой участок UV-развертки, то, соответственно, закрасится вся модель. А, собственно, как посмотреть вообще развертку? Нажимаем F1 и у нас открывается два окошка, в котором через альтры и... колесико мыши немножечко подтопил мы можем собственно перемещаться через alt и правую кнопку мыши масштабировать и через alt и левую кнопку мыши вращать через зажатый shift при этом можно еще панорамировать короче перемещать здесь у нас вообще ужасный стык но ZBrush его сделал автоматически, хотя помечал эту зону как недоступную для UV-развертки, для швов, точнее. Но тем не менее он меня не послушал. Зачем спрашивал, не знаю. А, к слову, мы можем рисовать... Давайте нажмем единицу. Мы можем рисовать как по UV-развертке, так и по самой модели. Но сейчас она у нас закрашена уже одним цветом, поэтому нам надо его поменять чтобы это было видно. Вот так. И сразу же здесь можем наблюдать изменения. Вот так. Освещение слишком яркое здесь. И это уже проблемка. Давайте нажмем F2, чтобы спрятать развертку, и нам здесь надо немножечко подкорректировать обстановку, идем вот на эту иконку, и для начала включим здесь полную непрозрачность, чтобы вообще видеть, что у нас там происходит, можем даже не так сильно ее размыть, Но вполне возможно, что изначально у вас, кстати, примерно так и будет, по крайней мере, в более старых версиях именно вот так и будет. А, ну, собственно, можно просто отключить ее видимость, либо поставить здесь а, другую HDR, то есть другую панораму. Соответственно, изменится и освещение, которое будет влиять на материалы и на текстуру в целом. Ну, точнее, влиять оно будет на ее отображение. Я лично хочу уменьшить экспозицию, чтобы было не так ярко. В принципе, у нас практически все готово для того, чтобы начать уже раскрашивать модельку. И, кстати, мы все-таки можем изменить здесь угол. Я рекомендую ставить его где-то на 35, чтобы искажения были не такие большие. И просто отдаляем нашу модель. Тогда это уже будет более естественно, даже при вот таких вот. А, но лучше бы опуститься еще ниже и поставить именно вот этот параметр на 35. И тогда будет уже вообще нормально. А также, если ваш ПК позволяет, можно включить здесь тени, но не прям такие уж темные. Потому что если мы включим слишком максимальные, то это будет черное пятно, некрасиво. А вот в таком варианте уже как-то получше, но опять же это влияет на быстродействие, но по крайней мере выглядит посимпатичнее даже здесь. Дегонца вот так оставлю, и практически все готово, чтобы уже начать. Теперь нам нужно запечь карту нормальной и еще несколько процедурных карт. А сделать это достаточно просто, а нажимаем Texture Set Settings, и здесь... Нажимаем Bake Mesh Maps. У нас открывается менюшка, в которой мы сразу можем изменить разрешение текстур, которые будут запекаться. Это можно будет позже, практически в любое время, заменить еще его вот здесь. Сейчас здесь стоит 2000. Нажимаем снова сюда. И нам нужна high модель, чтобы с нее уже запекались а, все остальные карты. Ну, практически все. А теперь расстояние минимальное и максимальное. На самом деле, если быть более точным, то расстояние от модели а, во внешнюю сторону и во внутреннюю сторону. Все эти значения сугубо индивидуальны для каждой модели. А, Но ну я обычно ставлю... Хопс, не настолько. А, либо оставляю такое, либо... Вот такое. Опять же, с первого раза не всегда это возможно угадать. Поэтому делаем вот как. Оставляем как было. Разрешение здесь тоже оставляем 1К, и мы просто оставляем одну карту нормальной, чтобы посмотреть, как она запечется. Если она запечется нормально, то все остальные карты уже тоже запекаем, но уже в разрешении 4 или либо 2К, 8К нам сейчас ни к чему. Еще важный момент, стоит спуститься и в совпадении матч указать не Always, а By Mesh Name. Тогда каждая из наших моделей будет запекаться отдельно, друг от друга, чтобы не было никаких пересечений и различных артефактов. Так как у нас несколько текстур сетов для глаз и для самой головы, то нажимаем Bake All. И немножко ждем. 1К обычно запекается достаточно быстро, буквально за несколько секунд. Вот. Но на слабых компах бывает подвисает и просто никак не реагирует. Просто не трогайте его минут 10-15. Скорее всего он просто обрабатывает ему не до того, чтобы отображать вам прогресс. Пока что ни разу программа намертво не зависала. Но бывало, что вот так вот грузило по 2-3 часа. Но потом отгруживала и все работало нормально. Пип. Теперь у нас на модели проявились все эти мелкие детальки. И она выглядит уже больше похоже на хайполе. Если все запеклось удачно, а у нас сейчас запекло все удачно, то здесь у нас появляются карты, которые, собственно, запеклись. А теперь нам нужно запечь все это дело в более высоком разрешении. И с более качественными настройками. А, например, а здесь у меня сейчас стоит Always. Потому что, по сути, мне нужно запечь только одну модель. И это модель головы, глаза я запекать не буду. А, а вот Anti-Aliasing мы будем ставить хотя бы 4 на 4 Чтобы он был более сглаженным, более аккуратным, без каких-то резких переходов. И включаем все остальные карты, кроме Ambient Occlusion. Его мы будем запекать отдельно. Вот теперь вперед. Ну а когда все карты запеклись, мы снова нажимаем Baeck Maps, Отключаем тут все. Но включаем ambient occlusion. Не забываем сохранять проект после того, как они запекутся, потому что запекаются недолго. И программа может вылететь в любой момент. Из-за нехватки оперативной памяти, но на самом деле не все так страшно, конечно. А переключаемся на слои, и давайте немножечко его почистим. А если точнее, то вообще удалим. Прям выделяем и удаляем. У нас теперь вот все такое серое, только у него один красный глаз. Самый быстрый вариант текстуринга, это наложить сюда смарт-материал. Давайте его выберем, пусть чуть-чуть прогрузится. Находим здесь что-нибудь похожее на кожу, допустим, вот такую, даже Skin Face. Опа. И просто перетаскиваем на окошко со слоями. Как видите, здесь не просто однородная текстура, здесь даже есть вот такие переливы, которые у нас получаются благодаря карте Фикнес, то есть карте толщины. И эта карта дает понять программе, что вот эти области... Не такие-то уж и толстые а, и плотные, как, например, вот череп. Поэтому уже здесь автоматически как бы идет такая вот а, текстурка, такая покраска. А, мы можем нажать на эту папочку и изменить некоторые параметры. Например, изменить сам цвет кожи. Сделаем его более каким-нибудь таким вот красноватым. Отлично. И мне не нравится, что он слишком какой-то весь такой блестящий. Давайте сделаем его чуть более матовым. Отлично. Для более мокрой кожи, наоборот, ровно перекидываем вот к черной стороне. Сделаем из него вот такого аватара а теперь еще немножечко его разнообразим добавим сюда слой заливки перейдем в умные маски и выберем одну из этих масок а, например тот же Occlusion и просто перетащим ее на слой а теперь нам нужно этот цвет немного изменить а, к слову мы даже можем использовать режимы наложения например Overlay Но в данном случае нам больше подает мультиплай. А сам цвет поменяем на какой-нибудь такой вот красноватый, но оставляем его относительно темным, чтобы срабатывал мультиплей. Создадим еще один слой с заливкой и наложим на него уже другую маску. Теперь у нас здесь появились такие точки, и мы их сейчас тоже красиво обыграем. Например, поставим здесь тот же оверлей, мы прибавим сюда яркости, либо наоборот убавим. Вот так. Что были более такие темные поры. И не было слишком такой уж размазанной текстуры. А саму маску мы, естественно, можем настроить, если на нее нажмем. А можем даже пару раз нажать рандом, чтобы эти точки случайным образом а, перегенерировались. Но меня, в принципе, первый вариант устраивал вполне. И таким образом мы создали чуть более заметную текстуру. Однако вот не во всех местах она нам здесь нужна. Значит нам нужно воспользоваться маской. Но здесь у нас уже есть маска. Значит мы добавляем сюда папку. Перемещаем сюда этот слой. И создаем маску уже на папку. Так, создали черную маску, но ну, мы ее можем инвертировать. И теперь берем кисть, но ну, сейчас она у нас уже взята. И так как у нас здесь а, белый цвет, а здесь мы можем выбрать либо черный, либо белый, либо какие-то вот такие переходные серые, то уже с помощью графического планшета аккуратненько подтираем те места где эти точки нам нежелательны а здесь к слову можно включить симметрию и работать симметрично и теперь после всего этого я буду добавлять слой с заливкой который у меня будет в режиме наложения overlay и как видите здесь также влияет еще а, помимо цвета еще и ровность, то есть если я сейчас отключу, он станет не таким блестящим. А я хочу изменить только цвет, поэтому здесь я оставляю только цвет. Все остальное вот так вот отключаю. А, само собой добавляю сюда маску, добавляю сюда черную маску. И если я сейчас белым здесь что-то нарисую, прям по маске, то видно не будет. А потому что у нас здесь сейчас никакого влияния, по сути, не происходит. Давайте изменим цвет. Например, на вот такой. И вот теперь уже можно рисовать маску. А, лицо выделил это уже хорошо, немного выделим рога, и чуть-чуть ухи. А теперь создаю новый слой, который у меня будет уже а, простым, и в режиме наложения Multiply. Также отключаем здесь все, кроме цвета. Цвет берем похожий на основной, который у нас здесь находится. Можно даже просто взять его пипеткой. И смотрим, как он работает. Работает он слишком темным. Поэтому непрозрачность мы немного уменьшаем. Также у меня сейчас срабатывает давление пера. То есть чем сильнее я давлю, тем сильнее будет штрих. А Мне это в данном случае не надо. Поэтому здесь я выбираю No Pressure. И снова создаем новый слой, но теперь воспользуемся очень интересным видом кистей, частицы. В данном случае возьмем кисть вен. И попробуем сделать их где-нибудь под глазами. Я просто нажал всего лишь один раз, и они дальше уже как бы сами так расползаются по модели. Возьмем поменьше размер, можно, кстати, через фигурные скобки это дело уменьшить. А, также выбираем здесь в режиме наложения Overlay. А, пока что ничего не видно, цвет другой нужен. И пробуем. не знаю видно ли на видео но вблизи в принципе видны вот эти вот мелкие венки в общем то уже даже такую текстуру можно сохранять и экспортировать модель в игровой движок само собой я рассказал далеко не про все возможности программы не про все ее функции иначе это вышло бы еще на часа полтора но самое основное то что вы должны знать чтобы уже сегодня сесть и начать работать в этой программе я вам сказал и показал поэтому нажимаем ctrl shift e чтобы вызвать окно экспорта а глаза мы здесь не раскрашивали поэтому можем их отключить и спокойненько экспортировать все это дело а либо выбрать сначала пресет который мы будем экспортировать а, например под unity или под unreal engine а я обычно экспортирую в стандартном PBR, Metal Rove. Он наиболее универсален практически для любого движка, для того же Marmoset Toolbug, да и для Sketchfab в принципе тоже. Поэтому нажимаем экспорт, ждем немножко и нажимаем open folder ну что ж я надеюсь это видео оказалось для вас достаточно информативным и интересным если это действительно так обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал чтобы посмотреть те видео которые вы еще не видели и те которые еще будут выходить ну а с вами как всегда был Арталаски, и я прощаюсь но не надолго до скорых видео